На Москву обрушились обильные снегопады. В результате выпавшего большого количества осадков упало по меньшей мере 360 деревьев, которые не выдержали тяжести снега. При падении деревьев повреждены линии электропередач. Есть пострадавшие. Столицы столице Российской Федерации ожидают еще более мощный снегопад со шквалистым ветром с порывами до 20 метров в секунду. Предполагают, что за эти дни выпадет половина месячной нормы осадков, и сугробовые растут до 60 см. На данный момент задействовано 133 единицы техники для расчистки железной дороги. В аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково на утро 4 февраля 2018 года было задержано 60 рейсов. Сейчас человечество находится в точке выбора поддержать действующую систему продолжая содействовать воплощению теории золотого миллиарда в жизни или способствовать с помощью новых знаний исконной физики Алатра созданию золотого тысячелетия как минимум для 25 миллиардов людей времени на раздумье практически нет Ибо уже сейчас у человечества катастрофически быстро истекают драгоценные, относительно стабильные дни для того, чтобы успеть консолидироваться и попытаться совместными усилиями предотвратить наихудшие последствия грядущих глобальных природных катаклизмов. Совместные всевозможные действия народов мира в этом вопросе, основанные на критериях чести, совести и истинно человеческих взаимоотношениях будут иметь решающее значение что несомненно окажет огромное влияние на грядущие события и перспективы существования человеческой цивилизации в целом берегите себя и окружающих людей уважаемые зритель во времена глобальных климатических изменений взаимопомощь и поддержка очень важна для выживания цивилизации Узнать подробнее о катаклизмах и путях выхода из сложившейся ситуации вы можете в докладе ученых AllatRa Science «О проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле. Эффективные пути решения данных проблем».